Приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Представляю вашему вниманию общий любовный гороскоп на 2023 год. Тема личных, партнерских взаимоотношений, как и вопросы о любви и браке, является очень важной частью жизни любого человека. Партнер является отражением нашего бессознательного – так как представляет собой как зеркало, то есть то, что находится напротив нас, представляет то, чего человеку не хватает, и поэтому на бессознательном уровне личность привлекает именно такого партнера, который дополняет его. Венера и Марс – планеты, отвечающие за романтику и любовь. Венера – женская планета, характеризует взаимоотношения, а Марс – мужская планета, отвечает за активность и действие. В зависимости от аспектов, которые эти планеты строят к Солнцу и планетам партнера, во многом зависит ситуация в сфере взаимоотношений. Общий гороскоп, который я составила на 2023 год без привязки к конкретным людям, Показывает энергетический фон, астрологическую погоду, поэтому помогает строить планы, разбираться в различных ситуациях и получать максимум от каждого дня. Но он не может заменить личную консультацию, поскольку при анализе транзитов планет не учитываются данные рождения конкретного человека и совместимость с партнером. Для кого актуальна тема взаимоотношений, перспективы с партнером? Выбор даты бракосочетания. Добро пожаловать на личную консультацию. Сексуальность ⁇ это подсознательная жизненная энергия, которая помогает найти партнера, способного отражать подсознательные потребности другого человека в паре. Встречаясь, люди стремятся слиться друг с другом в единое целое, что дает продолжение жизненного цикла. Сексуальная энергия имеет женскую природу притягивает противоположности, соединяет их. При этом необходимо понимать разницу в любовных отношениях до брака и в браке, так как их качество часто различным. В отношениях до брака присутствует свобода и независимость. В семейной жизни этого может и не быть. Но атмосфера стабильности, официальности отношений приводит к раскрытию чувств. Любовная энергия в 2023 году намного гармоничнее, чем в 2022 Важным является то, что год «Черного водяного кролика» или «Кота» представляет женскую стихию. Поэтому в двадцать третьем году чувства, романтика и любовь станут главной движущей силой всех перемен. С 9 января «Черная луна» выходит из зодиакального рака. Знак характеризует семейные темы и чувственную сферу. С этого дня психологический климат в личных отношениях значительно улучшается, что благоприятствует созданию крепких и долгосрочных связей. Начинается благоприятный период для беременности, рождения детей, решения жилищных вопросов. С 23 июля по 4 сентября 23 Венера, планета любви, будет перемещаться по знаку Льва в фазе ретроградного движения. В это время возникает множество трудностей во взаимоотношениях с противоположным полом. Период прохождения кармических уроков, время расплаты за предательство и неправильное понимание любви – так можно назвать этот период. Однако, если мужчина или женщина осознали свои ошибки, сделали правильные выводы, то кармические узлы будут развязаны, а это значит, что негативные повторяющиеся сценарии в сфере любовных взаимоотношений останутся в прошлом. С одной стороны, период ретроградного движения Венеры благоприятен для возобновления взаимоотношений, а также для повторного вступления в брак, глубоких разговоров с партнером. Но с другой стороны, людей одолевают противоречивые чувства, возникают сомнения, необоснованная ревность. Вновь, вновь образовавшиеся отношения, как правило, недолговечны. Далее очень кратко общие рекомендации по знакам зодиака. Овен. Первая половина года насыщена яркими, счастливыми событиями. Многие овны в этот период официально оформят свои взаимоотношения или встретят своего идеального партнера, с которым впоследствии создадут семью. С середины лета и до конца года, период социальной активности, на личную жизнь времени не хватает, что затрудняет возможность строить взаимоотношения. Поэтому воспользуйтесь благоприятными планетарными влияниями в начале 2023 года. Это поможет вам навести порядок в любовной сфере и обрести психологический комфорт. Телец. В начале года сложившиеся обстоятельства не очень благоприятствуют романтике и любви, так как постоянно возникают препятствия на пути заближения с объектом своей страсти. Не стоит расстраиваться, если встречи очень редкие. От этого вторая половина года будет более яркая, что принесет много счастливых моментов. С 16 мая... И в ближайший год после этой даты у всех тельцов начинается счастливый период, когда большинство проблем в личных взаимоотношениях исчезнут без следа. Благоприятный период для вступления в брак или начала совместного проживания, для планирования семьи, зачатия ребенка. Близнецы. До лета 23 года – наилучший период для романтики действий, направленных на улучшение взаимоотношений и построение совместных планов на будущее. Не откладывайте на вторую половину года серьезные разговоры с партнером, выясняйте то, что вас волнует, и тогда личная жизнь будет вас полностью удовлетворять. Летом произойдут важные события, которые окажут сильное влияние на любовные дела и партнерские взаимоотношения. Существующий брачный союз пройдет некоторые испытания, поэтому как можно раньше займитесь личными взаимоотношениями, чтобы их сохранить. Рак. Счастливый год для романтики и семейной жизни. Все задуманное исполнится и в этом поможет любимый человек. Если еще его нет в вашем пространстве, значит появится в течение 23 года. Стройте самые смелые планы, ищите своего идеального партнера, работайте над существующими взаимоотношениями. У вас все получится наилучшим образом. В течение 23 года ваша личная жизнь выйдет на совершенно новый, более качественный уровень. Партнер будет готов идти вам навстречу, поддерживать ваши инициативы и начинания. Благоприятные тенденции 2023 года перейдут с вами и в 2024 год. Лев. Относительно спокойный год для любовной сферы, за исключением летнего периода. В это время ваша притягательность для представителей противоположного пола значительно усилится. Появятся бывшие партнеры. Люди из прошлого, которые окажут огромное влияние на течение дел, которые будут развиваться во второй плане 23 года. Обратите внимание на тех, кто рядом, на коллегу по работе или делового партнера. А может быть это тот человек, который сделает вас счастливым. Вы кого-то считали другом или просто знакомым, а это и есть ваша судьба. Стремления к высоким идеалам мешают простому человеческому счастью. Дело. Медленное развитие отношений в начале года может стать причиной плохого настроения, а также сомнений в правильности выбора партнера. Но не расстраивайтесь. Вторая половина года более благоприятна для личной жизни, чем первая половина. Летом обстоятельства меняются, романтика и любовь врываются в вашу жизнь. Девы, стремящиеся создать свою семью, родить детей, иметь свое жилье, смогут с высокой долей вероятности это сделать. Возможен брак по расчету, из карьерных соображений, ради возможности выбиться в люди. Весы. Год благоприятен для романтики, поиска партнера, особенно издалека. Помогут в этом интернет и поездки за рубеж. Активность в деловой сфере. Контакты с иностранцами, общественная деятельность будут способствовать встрече с потенциальным партнером, который может быть высшее по положению, старше по возрасту. Если у вас есть цель наладить свою личную жизнь в 2023 году, у вас это получится. Также вполне реализуемо желание вернуть отношения с дорогим вам человеком. Будьте смелее, проявляйте инициативу, старайтесь быть среди людей. Вы в 2023 году как магнит для представителей противоположного пола. Скорпион, сложно найти счастье в любви, особенно со второй половины мая и до конца года. Проявляется почти болезненная ненасытность чувств и желаний. Хочется еще и еще, что может пугать партнера. Усугубляется ситуация тем, что многие скорпионы сами провоцируют неприятности в этот период, ищут изъяны в своих любовных взаимоотношениях и охотно их раздувают до вселенских масштабов. Сцены ревности, скандалы на ровном месте, особенно летом, все это может стать причиной разрыва даже самых стабильных взаимоотношений. Сдерживайте свои эмоциональные порывы, доверяйте любимому человеку и вы избежите многих неприятностей. СТРЕЛЕЦ События весны и лета 2023 года вдохновляют вас кардинально изменить свою жизнь и обрести стабильность в личных взаимоотношениях. Продолжается период счастливой личной жизни, но все-таки не принимайте все как должное. Обстоятельства складываются наилучшим образом для решения жилищных вопросов, переезда, создания семьи или освобождения от изживших себя взаимоотношений. Осенью могут возникнуть первые сложности вплоть до расставания. Работайте над отношениями, смело добивайтесь внимания желанного партнера и никакие внешние негативные факторы не смогут разрушить вашу семейную гармонию. Козерог. После напряженной весны 2023 года, расставания и конфликтов с романтическим партнером во второй половине года сможете обрести гармонию в любовной сфере. Окружающие вас люди оказывают вам знаки внимания, способствуют вашему творческому самовыражению. Обратите внимание на представителей противоположного пола. Наверняка среди них есть человек, который поможет залечить ваши душевные раны. Осенью 2023 года. Самый благоприятный период в это время, все складывается так, как вы того желаете, а любовные отношения позволяют почувствовать себя счастливым человеком. Водолей. Непростой год. Время сложного выбора, особенно летом 2023-го. Давно устоявшиеся взаимоотношения, брачный союз подвергается серьезным испытаниям. Множество волнений и тревожных мыслей возникают при контактах с бывшими партнерами. Вдруг могут всплыть факты, которые изменят ваши отношения к предыдущему браку или прошлым взаимоотношениям. К концу года удастся достигнуть определенности, прояснить обстоятельства и улучшить взаимоотношения с любимым и дорогим вам человеком. Возможно... Обстоятельства складываются не совсем так, как вы планируете, но ну, это подтолкнет вас к принятию совместного решения, чтобы узаконить ваши взаимоотношения. Рыбы. По сравнению с прошлым календарным годом, 2023 намного спокойнее, даже может быть придется скучать и томиться от одиночества в первой половине года. Зато у вас появится возможность улучшить свой внешний вид, сделать анализ прошлых взаимоотношений и подготовить себя к новому счастливому периоду в личной жизни. Лето и осень 2023 года может быть знаменованы встречей с вашим идеальным партнером, с которым в скором будущем официально оформите взаимоотношения. Существующие связи значительно улучшатся. Поездка за рубеж может оказаться судьбоносной и кардинально поменять вашу жизнь в лучшую сторону. Друзья, на этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным.